Всем доброго времени суток, с вами канал MOBILE-S И сегодня я вам представляю обзор вот таких вот наушников Модель SF07M, а марка Badgeson Sound Fruits. Вот такая марка Сегодня мы откроем эту коробку, узнаем что в ней находится и я скажу вам, стоит ли их покупать или нет. Но прежде чем начать, хочу сказать то, что у меня есть еще второй канал. Он называется Mobili XL. И те выпуски, которые не входят в основной канал, я буду выкладывать на второй канал. На втором канале будут всякие разные видео. Мне даже один тест есть с компьютером Sanding SD 563B и еще многое другое. То, что они входят в основной канал, ссылку на свой второй канал я оставлю в описании. Заходите и подписывайтесь. А сейчас мы начнем. Эти наушники я купил в магазине DNS. Стоят они 550 рублей но сейчас на данный момент они могут стоить больше, потому что курс рубля скачет. Вот такая вот коробка. Давайте рассмотрим коробку. Здесь вот ценник был я его отодрал. Как видите стерео headset Soundru и марка Баджиса. Вот здесь вот у нас предупреждение. То, что нельзя слушать музыку на повышенной громкости. То, что долго ее нельзя слушать. Музыку на повышенной громкости. Так, сзади у нас здесь вот, стереогарнитура, чистый звук и 3,5 джек. И к тому же подходит для любых устройств. Вот здесь у нас технические характеристики. Сейчас я вам их продиктую. Размер динамика 10 мм. Сопротивление 32 ома. Диапазон частот от 17 до 21 тысяча Гц. Чувствительность 115 дБ. И размер кабеля 1,2 метра. В принципе, не самый большой кабель. И не самый короткий По идее он должен меньше путаться Так, вот сама коробка Вот здесь вот раз... Сменная брошюра здесь есть Эти наушники вставные Давайте наконец откроем коробку Вот в коробке у нас наушники здесь снизу Вот сменные брошюрки здесь большие и маленькие а средние как раз таки здесь и установлены давайте вытащим их попробуем вытащить их аккуратненько их немножко сложновато вытаскивать но сейчас попытаемся вот коробку в сторону положим вот наушники а вот сменная маршюра сейчас я вам их открою и покажу вот большие. Вот они. И вот здесь еще маленькие. Вот они. Кстати, купил я их в ДНС. Ссылку на них я оставлю в описании. Вот сами наушники уже. Вот, так, вот такие вот они. Вот такой вот штекер. Трехполосный. Вот эти черные полосы. А вот эта часть, она сгибается. То есть проблем со штекером быть не должно. Вот, кстати, провод немножко другой. Вот так он вот выглядит. Вот дальше у нас здесь такой своеобразный пульт. Вот этим переключателем можно менять громкость. Вот сейчас стоит самая высокая. Можно на среднее поставить. И отключить наушники. То есть, если переведете сюда, то громкость у наушников будет максимальная. Если туда, то громкость наушников будет минимальная. Вот здесь вот, кстати, микрофон и кнопка принятия вызова. Ее можно использовать как hands-free. И еще, кстати, здесь довольно приятная штука для меня. Это вот такой вот фиксатор. Вот, например, вот здесь вот болтается. Вот немного его сдвигаем. И вот здесь вот не болтается. Очень хорошая штука. Но, к сожалению, она встречается только... На наушников средней ценовой категории и высокой ценовой категории. Самых дешевых наушников. Например, 50 рублей, они не встречаются. Такие фиксаторы. Даже для него место есть. И вот. А вот сами наушники. Вот здесь. Левый и правый, вот здесь стоит средняя брошюры. Вот здесь вот снизу есть отверстие для выхода воздуха. Давайте попробуем снять амброшюры. Сняли их и вот так вот они выглядят без сам брошюр. Такие вот наушники. И сейчас перейдем плавно к моему мнению. Так как я их покупал за 500, 550 рублей, я не выбирал самые дорогие наушники. Я выбирал те, которые не самые дешевые и которые обладают хорошим звучанием. Ну, у них тоже хорошее звучание у этих наушников, то есть хорошее среднее звучание. Но, но в смысле они все-таки не самые дешевые. И сейчас буду сравнивать со своими. У меня были раньше наушники, которые самые дешевые, которые стоили 50 рублей. Сейчас я их сейчас сравню и, и расскажу свое мнение. Расскажу. Вот сейчас я слушаю их недавно. И действительно разница здесь есть. Например, вот эти наушники за 550 рублей, они громче, а мои старые очень дешевые, они были тише. То есть там нельзя было громкость превышать, то есть нету вот такого пультика. И все-таки стоит ли покупать их или нет? Я могу сказать то что их да стоит покупать и стоит покупать даже если вы не хотите тратить на такие наушники целых тысячи рублей то есть у вас если ограниченный бюджет то вот эти наушники их стоит брать Итак, уже думаю пора подводить итоги и хочу сказать то что марка наушников Bajison Sound Fruits и модель SF08M это очень даже хороший выбор особенно за 550 рублей вот такие вот хорошие наушники вопрос хрипят ли они или нет они не хрипят но если вы слушаете на запредельной громкости то есть вас по умолчанию можно максимум громкость поставить 30 а вы умудряетесь слушать 50 то они конечно же будут петь. и конечно же это не самые дорогие наушники можно конечно выбрать более качественные наушники и более крутые наушники в общем что добавить Дальше я не знаю уже, что добавить. Так что, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписываемся на мой канал. И всем до свидания. Всем пока.